Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский. И это короткая пошаговая инструкция по решению проблемы с библиотекой OpenSSL в проектах для Android. В качестве примера я предлагаю приложение, которое будет использовать некий внешний источник для, допустим, отображения для проигрывания музыки и отображения картинок с исполнителями или альбомами и так далее. Ну, Допустим, я здесь создаю элемент image, не знаю, называю его и image. Источник пока у меня не, пока нету. Uh, я растягиваю это на весь экран пока что для простоты. Uh, выбираю тип заполнения fill mode. собственно и все. Теперь что касается источника. Ну, давайте в качестве источника у нас будет сервис Deezer. И здесь можно сделать запрос по исполнителю. Ну, допустим, Beatles. Да, Beatles. Оп, мне вернулись данные по исполнителей различных. И в частности картинка. Картинка группы Beatles. Отлично, я беру ссылку, добавляю сюда, сохраняю, пробую запустить и мы видим, что все все прекрасно отработало. Теперь то же самое, но только я соберу под Android этот проект. Так, запускаю. Это мой телефон подключенный к, э, к компьютеру. Так, и мы видим, что э, картинка не отобразилась. А вот здесь мы видим в логе, что у нас инициализация TLC инициализация не прошла. То есть наш OpenSSL не заработал на Android. И если мы посмотрим в документацию. Здесь прям есть такая статья как добавить OpenSSL поддержку в Android. Здесь нам говорится, что по соображениям, правовым соображениям из-за того, что в некоторых странах есть ограничения на использование OpenSSL, в дистрибутив Qt он не включается. Здесь инструкция подробная о том, как собирать самому библиотеки SSL, OpenSSL. А вот здесь ссылочка на проект, на GitHub, где есть предсобранные библиотеки. Итак, я скачивал, ну, сейчас я, я, ну, хорошо, ладно, скачалось у меня дв две версии, ничего страшного. Так, я разархивировал папку. Положил ее в папку проекта. Уберу вот это лишнее мастер. Смотрим, что у нас написано в инструкции. В инструкции написано, что в проект необходимо добавить вот эту строчку. Подключить файл. Pri. Давайте подключим. Пути у меня здесь никакого лишнего нету эту часть я убираю вот ссылка стала активной а, отлично я пересобираю проект а пока он пересобирается мы можем посмотреть что в этом файле а в нем собственно по условию версии Qt и того какая у нас архитектура Android Выбираются те или иные предсобранные библиотеки OpenSSL. То есть все достаточно просто. И мы смотрим, все запустилось, картинка отобразилась. То есть OpenSSL у нас заработал и удачно присоединился э, к дистрибутиву. На этом все. Спасибо. До свидания.